Так, сегодня мы записываем видео отзыв Екатерины, которая была у нас 9 месяцев назад уже, вот, с запросом в страх сцены, да, верно? Вот, вот сегодня у нее был творческий вечер, и Катя, расскажи, пожалуйста, как, как у тебя эффект, как у тебя возникает ли еще, что было до и что вот сейчас. Ну, начинает, наверное, с того, что как бы, что я ощущала раньше, на сцене я выходила. Это было жуткое волнение, оно начиналось где-то примерно из живота, такой животный страх жуткий, рюбечно трясущиеся руки забывала текст, неважно, там нотные, это слова, разные были моменты. Вот. Ну, после того, как мы с тобой все это проработали, я ну, сразу, буквально сразу, я ощутила то, что. Как-то, вот знаешь, какой-то груз такой, вот он ушел, uh -huh. такой, не знаю что-то. Поменяла даже сразу свое отношение к своим концертам, все, что происходит. Я поняла, что все ну, совершенно не так, как я воспринимала это раньше, что здесь на сцене я, так сказать, ценит всех своих действий, <laughs> что я сама могу uh -huh. делать то что, то, что мне хочется. Вот. Ну в принципе сейчас уже прошло 9 месяцев и сегодня на концерте в очередной раз убедилась, что все э, не страшно и что я выхожу, я контролирую процесс, uh -huh. я могу полностью положиться на свою холодную голову, что текст у меня есть. Конечно, для постраховки там все, стоит какие-то э, uh -huh. там ноты, стоят э, <coughs> тексты моих песен, все. Ну, просто чтобы, на всякий случай, то есть, конечно, я все это знаю сама уже. Мне спокойно, я точно знаю, что все пройдет хорошо. Мне единственное, что осталось в прошлой проблеме, это потеющие ладошки, но это просто угу. физическая моя такая. События. Ну, то есть чувство, которое было у тебя в животе тогда, оно у тебя сейчас уже... Нет, так присутствует не... какое-то легкое волнение. Естественно. Ну, вот больше, да, естественно, как, как адреналин какой-то. Вот перед тем, что О, у меня быстрее много людей, угу. мне нужно показать что-то. Вот, но ну, а в целом нет, все uh -huh. я чувствую себя прекрасно на сцене и владею ситуацией Причем поработали мы с тобой только один раз. Один раз, да, Заткнушись. и меня это удивило. Я подумала, что ой, ну как же за один раз можно так все сделать. Но, наверное, все-таки мы докопались до сути, uh -huh. то что. Нашли, как говорится, ядро. Да. ядро. Uh -huh. Хорошо, спасибо тебе большое и творческих успехов. Тебе. Спасибо большое.